Возьми в другую руку. Но, но, но. Да. Стой, стой, стой. Снимай. стой, стой, стой. Стой, стой, стой, стой. его не слышишь? Ладно, все, короче, хватит. Да, ты круто. Все, хватит. Короче, стоп.